Фанатам Оксимирона не надо смотреть. Бля, кто меня послушает? Смотри дальше. Ну еще поставь лайк и подпишись. Давай, летс гоу. Всем привет, с вами Ранч. И сегодня мы обсудим такую тему, как Версус батл Оксимирона и Гноина. Погнали! Первое, что меня удивило, этот Версус набрал за три дня 15 миллионов просмотров. Тот же Версус, давайте скажем, например, Эльнара Джарахова и Ларина он набирал три месяца 21 дня просмотров а тут три дня удивительно вот этот первый факт меня поражает и как это возможно Ладно, давайте продолжим дальше не надо сейчас только заходить в комментарии и писать ой нет блин ну сейчас сами узнаете да оксимирон проиграл да да да вот это правда сейчас все вот эти фанаты фанаты будут бомбить в комментариях, писать типа, нет, Оксимирон выиграл, нет, ну, я просто усомленно такой но Гнойна все равно победил это просто видно было, вы не заметили, ну, если вы фанат, конечно, Оксимирон, вы, конечно, не заметили, и, блин, меня знаете, что очень сильно беспокоит, прям очень сильно, судьи. Судьи. Помните... Судьи. Помните Бэт... Женю из Bad Comedy, да. Который говорил, что его просто тошнит от рэпа. Вот, вот этого Женю, Который говорил, что его просто тошнит от рэпа. И он не может слушать этот жанр музыки. Но тут он судья на версию с батой. Но это не обычный раб, а где друг друга матерят. Ладно, этого блогера мы просто вот так уберем, да, исчезнем. А теперь давайте обсудим второго нежданного судью. Руслан Белый. Вот этот мужчина. Да. Стендап-комик. И один избежал за хайпом. Да-да-да-да. Ну что ж, друзья, с вами был Ренч, ставьте лайки, подписывайтесь, такая кнопочка есть красная внизу, ну что, а с вами был я, Ренч, всем пока, до новых встреч.